Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию краткий обзор астрологической погоды на период движения Солнца по знаку Рыбы с 18 февраля по 20 марта 2021 года. Рыбы, 12 знак. Это смешение и слияние всего наработанного опыта Зодиака. Принятие любой формы. Возможность видоизменять реальность – это характерные способности знака рыбы. Такие качества позволяют мутабельной воде испытывать приливы творческого вдохновения, интуитивные озарения, способность видеть окружающий мир во всем богатстве его красоты и гармонии, что может в нереальной форме содержать зачатки нового этапа. Океан, как аналогия со знаком рыбы, наиболее красочно иллюстрирует бескрайность внутреннего потенциала, собранного всем зодиакам. Следующим после рыб идет овен, что указывает на новый цикл, новый виток нового уровня развития. Поэтому роль знака завершающего цикл зодиака и выполняет мутабельная вода, которая все смешивает, соединяет вбирает в себя для того, чтобы в будущем из этого собранного опыта могло реализоваться что-то новое. Главный управитель рыб — Нептун. Второй управитель — Юпитер, планета большого счастья в астрологии. Посейдон — Нептун, родной брат Зевса, который является архетипом планеты Юпитер. Нептун — хозяин подводного царства где стоит его чудотворный дворец, способный вызывать грозные бури и колебать земли. В его окружении есть вещи старец Нерей, ведающий все сокровенные тайны. Посейдон – покровитель моряков, рыбаков, прорицателей. Он отвечает за воду, благодаря которой существует все живое. Он живет далеко на границах мира и все земли охватывает подвластный ему океан. Его не заботят дела земные, а только высшие духовные устремления. 18 февраля, в 12.44 солнце переходит в таинственный знак рыб. Солнце символизирует принцип воли, индивидуальность, источник самостоятельной деятельности. Находясь в рыбах, способствует созданию иллюзий, смешивая внешнее и внутреннее мировосприятие. В этот период многим захочется осмыслить прожитый опыт, углубить его понимание, ограничивая активность во внешнем мире. Это время паузы и внутренней работы для совершения рывка во внешний мир, когда Солнце войдет в знак Овен с 20 марта. А пока что очень велика роль подсознания. Прислушивайтесь к нему и просто записывайте и фиксируйте все идеи, которые к вам приходят в этот транзит солнца по знаку рыбы. Меркурий, планета мышления и коммуникации, все еще в ретроградном движении, поэтому до 22 февраля возможны ошибки, искаженное восприятие действительности из-за усилившейся фантазии, обусловленной влиянием Солнца и Нептуна в знаке Рыбы. В эти дни снижается результативность действий. При переговорах учитывайте, что эмоции в этот период играют очень большую роль а упор на логику не приведет к успешным результатам. Внимательно и осторожно принимайте к сведению полученную информацию и перепроверяйте ее. Ищите дополнительные источники подтверждения данных. Многие люди в период движения Солнца по знаку Рыбы склонны к глубинным погружениям в себя, занимаясь анализом своего внутреннего мира. В этот период бывает сложно отличить мечты от реальности, так как люди склонны наделять несуществующими качествами все, что окружает. Старайтесь очень четко систематизировать свои дела и правильно оценивать возможности. 25 февраля в знак Рыбы войдет Венера, 16 марта Меркурий, что будет способствовать творческому подъему, мечтательности, романтичности, влюбленности. Период активного знака рыбы эмоции часто преобладают над разумом что очень хорошо для созидательной деятельности интуитивных открытий зарождения необычных идей но знак рыбы даст всему происходящему оттенок таинственности и если будут новые знакомства они будут не афишированы новые проекты не рассказаны скрыты от многих это период тайных дел, активизируются скрытые враги, может увеличиться, увеличиться количество политических интриг, финансовых авантюр. Те же, кто не имеет никаких тайных дел, в большинстве своем становятся более сентиментальными, настроенными на лирический лад. Таких людей легче разжалобить, вызвать сочувствие. Успех возможен у людей, занятых в сфере искусства, психологов, а также тех, кто интересуется нетрадиционными науками. Это период тайных дел, время погружения в свой внутренний мир. Это время получения вдохновения и творчества. 25 февраля в 15.02 по киевскому времени Венера переходит в знак рыбы. Солнце в гармоничном аспекте с Ураном, что способствует усилению интуиции, желанию дарить и получать любовь. Венера в рыбах имеет сильный статус, экзальтация, дает склонность к необычной красоте и гармонии окружающего мира, к неземной одухотворенной идеальной любви. Неординарные события способствуют исследованию, поиску оригинальных решений, внедрению уникальных технологий и методов в выбранной вами области. Встречи с новыми людьми, вдохновенный труд, творческое самовыражение способствуют успеху, могут внезапно открыть новые перспективы. Удачно протекают связи с общественностью. Более подробно о транзите Венеры по знаку «Рыбы» который начнется 25 февраля и закончится 21 марта, я расскажу в отдельном видео, которое появится на моем YouTube-канале в ближайшие дни. Заходите, посмотрите, пожалуйста. Завершение месяца благоприятно. 26 февраля растущий гармоничный аспект Марс-Плутон способствует начинаниям а также получению реальных материальных результатов от приложенных усилий и проделанной ранее работы. 4 марта Марс входит в знак Близнецы и строит символический напряженный аспект к планетам в знаке Рыб. Негативное влияние можно устранить активными действиями, либо усилением творческой деятельности, чтобы это напряжение использовать как источник энергии применяя ее конструктивно, с пользой для себя и окружающих. Этот транзит дает возможность с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить ранее начатые. Видео по этому транзиту выйдет на моем YouTube-канале в конце февраля. Посмотрите, пожалуйста. 11 марта Солнце соединяется с управителем рыб Нептуном. Неоднозначный аспект – Например, очень эмоциональные люди в это время оценивают несколько необъективно окружающую ситуацию и поэтому легко становятся жертвами собственной фантазии. Быстрая подверженность чужому влиянию делает из них очень быстро жертву обмана или интриг. Вообще всем в период соединения Солнца и Нептуна плюс-минус день до и после точного соединения в течение этого времени не следует вести какие-либо деловые переговоры или завершать их. Следует быть очень осторожными с составлением доверительных соглашений и не говорить ничего такого, что потом могло бы быть истолковано иначе. В такой период следует применять медикаменты строго по предписанию врача. Особенно важно избегать употребления алкоголя и других средств, меняющих сознание. У людей, осознанных, сильных духом, появляется вдохновение, обаяние, благодаря чему удается воздействовать на публику. Многое подмечается на тонком уровне. Прислушивайтесь к голосу своей интуиции. Придавайте большое значение своим снам. В этот период многим свойственно слишком идеалистически воспринимать свои романтические увлечения. Венера, планета любви, также находится в Рыбах. Возрастает склонность к любовным похождениям, особенно у женатых людей. Возможно возникновение тайной привязанности, неразумного увлечения удовольствиями. 13 марта. новолуние в Рыбах. 12.21 по киевскому времени. Подробное видео запишу в начале марта. Рекомендую посмотреть, заходите на мой YouTube канал. Это будет очень важное новолуние, завершающее накануне дня весеннего равноденствия. Управитель этого новолуния здесь же, в рыбах, что многократно усиливает его мощь и влияние на всех. В этот день можно получить ответы на вопросы, обратившись к своей интуиции или в состоянии медитации. Мы будем под влиянием новолуния в рыбах в течение двух недель, начиная с 13 марта. 14 марта Венера, имеющая статус экзальтации в знаке рыб, в соединении с управителем этого знака, с Нептуном, способствует душевному единению с любимым человеком, усиливает художественное и творческое воображение, склонность к фантазиям, мечтательности, повышается восприимчивость к всему прекрасному, стремление к гармонии, к высшей идеальной любви. Соединение Нептуна и Венеры, которые имеют сильный статус знаки Рыбы, это позитивный транзит, несет людям рост фантазии, потребность в более высокой гармонии, в романтической любви, усиливается интуиция, способность к ясновидению и телепатии, возможны тайные любовные связи и приключения. А может быть, вы раскроете тайные дела своих близких. Хорошее время для поездки, для связи с зарубежными и дальними партнерами. День благоприятен для тайных дел или работы в уединении. Возможно улучшение течения некоторых заболеваний, связанных с гормональной сферой и разбалансировкой обмена жидкостей в организме. 16 марта в 0.027 по киевскому времени в Меркурий входит в знак рыбы. Имеет здесь статус изгнания и падения. Видео запишу в начале марта, где подробно изложу влияние этого транзита. Во время движения Меркурия по знаку рыбы внешняя активность идет на убыль. Но активизируется внутренняя жизнь. Люди погружаются в собственные мысли, вспоминают, анализируют произошедшие события. Свои чувства, собственные и чужие поступки очень сильно пропускают через себя, через свою эмоцию. 20 марта в 11.38 солнце выходит из знака рыбы. И наступает весеннее равноденствие. Видео по этой теме появится в середине марта. Заходите, посмотрите. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Буду признательна за репост. До новых встреч. До свидания.